Доброго времени суток, друзья! С вами Джонни Кэтсвелл, и сегодня мы попробуем поднять этот канал из небытия. С вами Богдан Фалашевский, и добро пожаловать вновь на мой уже несколько подзаброшенный за эти последние примерно 2,5-3 года канал. А у нас с вами сегодня есть определенная дата собственно она и является одним из поводов записать данное видео именно сегодня 22 июня 22 года но дело совершенно не в игре цифр а дело в том что именно сегодня ну по крайней мере если верить википедии и некоторым другим источникам нашей с вами одной из наших с вами любимых игр F1 челленджу 9902 э, исполняется 19 годиков. И помимо всего прочего это также означает, что ровно через год логично, э, будет уже ровно 20 лет. Большая дата. Э, понятно, что игра в некотором смысле устарела, но тем не менее, э, многие все еще, я думаю, в ностальгическом смысле ее хорошо помнят и рады, может быть, я надеюсь иногда смотреть какой-нибудь контент по ней а может быть даже и играть в нее в своем прошлом видео это был обзор последнего 19 этапа первого сезона Back in history в конце уже непосредственно после обзора я давал несколько обещаний по поводу того контента который должен был на этом канале по идее следовать далее во первых это это полная версия, то есть э, весь первый сезон Back in History одним куском в рамках одного видео. Второе — это обзор второго сезона Back in History. Э, музыкальный обзор э, в стиле реальных обзоров в реальной Формуле 1 «Фиа Гала». И четвертое я вам пообещал некий проект непосредственно по челленджу то есть не видео не обзор сезона какого-то онлайн чемпионата или мода а некое такое дополнение к самой игре хотя это и не мод по целому ряду причин как внешних если так можно выразиться так и личных ну я думаю мы подробно на них останавливаться не будем тогда и далее то есть еще всего 20, 21 и первой половины 22 года у меня не было возможности всем этим заниматься. Но сейчас многие из этих причин скажем так, самоустранились, устранились, и я думаю, что пришло время начать потихоньку закрывать долги. И вот, собственно, об этом я и хотел сегодня... Именно это я хотел вам сегодня рассказать. То есть, во-первых, о том, что продолжение следует, а во-вторых, о том, каким именно это будет продолжение. Ну и давайте тогда пройдемся по пунктам. Ну и начнем мы с того, что не будет сделано. Речь идет о музыкальном обзоре. Ну, я просто снова... Переварил эту идею у себя в голове, сделал определенные выводы, посмотрел на работы других ребят, то есть тех, кто у нас, например, на Симрейсе делает по другим онлайн-гонкам, музыкальные ролики. Ну и просто понял, пришел к выводу, что так хорошо, как они, и так хорошо, как это выглядит в формате идеи у меня в голове, у меня сделать, очевидно, не получится. Поэтому, ну и, наверное, нет смысла тратить время и усилия. Далее, что касается полной версии первого сезона, то если вкратце, есть три как бы повода причины почему с э, такой ролик стоит выпустить во первых это ошибка с очками юрия воронова одного из главных действующих лиц то есть, в самом начале из-за своей собственной ошибки я накинул ему пару лишних очков и вот так эта ошибка с неправильным подсчетом очков и продлилась до 17 по моему этапа в нюрнбург Ренге 2007 второе это различные монтажные ошибки если так можно выразиться то есть э, плохая плохое сведение звука когда при включении анборда машина начинала слишком Громко реветь ну наверное особенно тем кто в наушниках это было не совсем приятно может быть визуального характера какие-то похожие ошибки если не все то очень многие из них можно будет исправить ну и третье это то что наверное кому-то будет банально удобнее смотреть одно большое многочасовое видео к тому же в отличие от того варианта когда вы смотрите все предыдущие ролики по очереди там между гонками почти не будет вот собственно, меня и моих бесконечных разговоров. Только, может быть, немного в начале и, соответственно, в конце. А между всем этим только гонки. Далее, по второму сезону Backing History. Изначально идея была сомнительной, потому что у нас упал сайт. Его больше нет в традиционном понимании Симрейс в эфоку бывший Полных записей с комментариями, как в 2009 году, я тоже не делал. Кстати... Наверное, надо бы эти самые записи выложить сюда на канал. Соответственно, информации не то, что очень мало, ее практически нет. Однако с этим мне за то время, что прошло с... Предыдущих моих видео на канале. Очень помог Альберт Масленников. Он подкинул мне специальный онлайн-архив. Это, по сути, тот же самый сайт, но в таком черновом очень урезанном виде. То есть там осталась только информация, тексты, ссылки и тому подобное. Оформления сайта, картинок и прочего там нет. Но я думаю, и сообщений непосредственно форумчан, мне будет достаточно для того, чтобы сделать, ну, если не в таком формате, как первый сезон, то, может быть, что-то промежуточное между ним и тем, как я делал обзор 1 Гран-при. Большой обзор, полную версию первого сезона, я думаю, я вполне смогу закончить где-то, наверное, к концу июля. Работа над ним уже сейчас начата. Ну, а на второй сезон, может быть еще уйдет после этого где-то месяца или двух. Я думаю, это адекватная цифра. Далее, что касается того самого проекта по F1 Challenge, о котором я уже рассказывал. Ну, рассказывать более подробно о нем я сейчас все равно не буду. Добавлю лишь, что это достаточно кропотливая, долгая работа, которая, в общем-то, вся еще почти предстоит. И, наверное, этот проект, скорее всего, выйдет именно через год. Было бы классно, если бы у меня еще и получилось подогнать это так, чтобы ровно через год, в день 20-летия челленджа. Может быть, ближе к релизу расскажу подробнее о том, что это, собственно, такое. Да, как мы сегодня уже говорили, в F1 челлендж сейчас почти никто особо, может быть, и не играет. Ну, в онлайне уж точно. Однако, даже если вы не запускали игру очень-очень давно, я почти уверен... Ну ладно, это сильно сказано. Я смею надеяться, что то дополнение, которое я готовлю, оно э, вернет вас в игру хотя бы, может быть, на пару-тройку деньков э, поностальгировать. Ну, а может быть и больше. Однако, Back in History и... Тем самым дополнением мои идеи на данный момент пока что не заканчиваются. Поэтому после Back in History, я думаю, будут выходить еще какие-нибудь ролики. В профессиональные блогеры подаваться я не собираюсь. Поэтому все это будет мало и нечасто. Но, тем не менее, я думаю, будет. Во-первых, у меня сейчас есть идея такого обзора с элементами юмора, мемчиков и тому подобного. По челленджу в целом. То есть не по каким-то чемпионатам, не по модам, а по самой игре. Это будет заимствование одного уже реально существующего англоязычного видео, может быть такая адаптация, то есть многие какие-то идеи, шутки и прочие элементы перекочуют непосредственно оттуда, но это будет именно э, отдельное видео, а не банальная переозвучка, например. Также у меня есть, сейчас может быть будет внезапно, идея небольшого сугубо юмористического ролика по такой серии игр, как Якудза, Также известная в Японии как Рюга Гатоку. В прошлом году познакомился с этими играми, очень нравится, хочу сделать что-нибудь по этим играм тоже. Ну и в следующем году, напоминаю, год 20-летия челленджа. Ну, здесь идеи не столь конкретные, но я думаю, какой-то контент в честь этого будет выходить. Может быть, какие-нибудь обзоры самых лучших модов, так называемые... Ну ладно, я не слышал такое название, я сам его придумал. Оффлай-стримы, то есть когда человек не стримит в прямом эфире, но записывает это все, как он сам играет. Ну, вы поняли, наверное, о чем речь. В общем, пока конкретных идей нет, что-нибудь придумаем, что-нибудь будет. Ну и напоминаю, что на канале Романа Казакова... Биг 619 Босман. Ну, даже если я правильно это произнес, вот сейчас где-то здесь будет правильное название. И, конечно же, ссылка в описании. Там Роман почти всегда, ну, за редкими исключениями, там, например, когда не может, или сам едет в гонку, комментирует онлайн-гонки, которые проходят на SimRace, а также на дружественном портале ASRC. И начиная... С прошлого года, кажется, по-моему, в 2020-м такого еще не было. я ему ассистирую. Ну, потому что все это происходит на втором R-факторе. У меня, к сожалению, нет технической возможности хотя бы просто самому играть в эту игру, не говоря уж о ведении каких-то стримов и прочих видео. А, так вот, а, в прошлом году мы провели что-то около десятка, может быть, чуть меньше эфиров, и в этом году мы а, с Романом продолжаем. Конкретно сейчас мы откомментировали два прошедших этапа АСРЦ АС F1, Каталуния и Монако, ну и в принципе сейчас я чувствую, что у меня есть время, возможность, а главное желание продолжать. Поэтому а, на ну Либо всех, если очень повезет, либо большинстве оставшихся этапов, и также, конечно, если Роман и никто из его зрителей не против, то мы так и продолжим. Поэтому, пожалуйста, на Романа тоже подписывайтесь и приходите, у нас очень интересные гонки. Также напоминаю, конечно же, о том, что стоит подписаться на паблик «Я люблю Симрейс» в ВКонтакте. Помимо новостей и результатов конкретных онлайн-конок, там иногда бывает что-нибудь интересненькое. Ну и на этом, наверное, мы с вами будем прощаться, все, что я хотел сказать, я рассказал, еще раз поздравляю всех фанатов челленджа с нашим небольшим праздником, а как я уже говорил ранее, совсем скоро, где-то к концу июля, прибудет полная версия пер обзора первого сезона Back in History, а, именно там, а значит очень скоро мы с вами и услышимся, спасибо большое за внимание, за просмотр данного ролика и всем пока!